Мелкая моторика, типа игра на пианино, вязание, пазлы складывать. Мелкая моторика исключительно благотворна для психики вообще всегда, в любой ситуации. Как это связано? Почему? А, нейронные связи формируются. Именно поэтому ребенку так важно как можно больше заниматься мелкой моторикой, рисованием. И знаете, по какой культурной линии, так сказать, мы в нашей нынешней жизни особенно большой урон терпим с мелкой моторики, uh -huh. это рукопись. Uh -huh. Надо как можно больше стараться писать от руки. И серьезно стресс проходит в этом Стресс момент. 7 минут не пройдет. Может быть, он чуть-чуть уменьшится, может быть, это будет незаметно. Но в большем масштабе, если взять одного и того же человека, раздвоить, условно говоря, и одна копия проживет следующие полгода та же как бы... Были прожиты предыдущие полгода, а эта копия проживет полгода, стараясь писать от руки как можно больше. Причем еще стараясь писать не своей рукой, если это правша то левой. Но если пол страницы не будешь писать, конечно левой рукой. <coughs> Но если надо записать телефонный номер или какую-то сумму, старайся это делать. И через полгода будет совершенно разный уровень тонуса у них. Сторона жизни никак не связана с моторикой. Обалдеть.